Друзья, добрый вечер. Проверка связи. Так, я открываю чат YouTube, чтобы видеть связь. Друзья, добрый вечер. Проверка связи. Звук выключил, чтобы не задваивалось. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Как слышно, как видно. Плюсики поставьте, пожалуйста, в чате, в Ютубе. Те, кто смотрит нас. Заодно посмотрим задержку. Все, все отлично, связь есть, нас слышно, наш видно. Ну что, друзья, добрый вечер, я рад вас приветствовать. Мы стартуем наш онлайн, нашу онлайн-конференцию, мы сегодня решили ее немножко в другом формате подать, не в классическом, как это принято понимание, презентация, а именно конференция, где есть возможность не просто узнать какую-то полезную, ценную информацию, а пообщаться и поделиться какими-то мыслями, соображениями относительно того, где мы сейчас оказались, что вокруг нас происходит и, собственно говоря, что с этим всем делать. Еще раз представлюсь, меня зовут Каченко Алексей, я из города Белгорода. Вместе со мной сегодня будет мой коллега, друг и партнер Роман Зубок. Всем привет, привет, друзья. Всех очень рад видеть. на не вижу, всех рад слышать. Будем рады сегодня с вами общаться, для вас работать. Мы сегодня поделимся своим видением, да, видением, как Леша уже сказал, по ситуации, в в мире, что сейчас происходит, чего нам это стоит, чего мы не видим, на что стоит обратить внимание, и поэтому буду рад обратной связи. Так что, Леша, передаю тебе слово. Угу. Да, спасибо, Ром. Хочу сразу оговориться, вот несколько таких маленьких ремарок. Мы не профессиональные дикторы или не профессиональные спикеры. Мы только учимся, но так или иначе, уже есть опыт, и мы даже можем поделиться с теми, кто только-только начинает. У меня есть опыт работы на радио, но на радио это больше такое, знаете, когда тебя никто не видит, и ты никого не видишь, но о чем ты вещаешь и представляешь тех, тех, тех людей, с которыми ты общаешься. У меня сегодня есть такая возможность с вами пообщаться. В двух словах расскажу о себе, мне 40 лет, я родился на родине нашей российской советской космонавтики на Байконуре, мне повезло, я считаю, после, чего, по 15, после 15 лет жизни на Байконуре я переехал на Дальний Восток, где я подрос, получил высшее образование и, собственно говоря, начал свою трудовую деятельность, начиная с обычного найма, где я работал, как я уже сказал, даже простым радиоведущим, довелось мне так поработать немного, где я получил свой определенный опыт общения и коммуникации с людьми. И впоследствии у меня был опыт в продажах, в рекламе, занимался продажей чего угодно, начиная от простой рекламы, заканчивая рельсами, швеллером и прочими железками. После чего я переехал, собственно говоря, в Белгород, где сейчас живу, воспитываю троих детей и делаю все, чтобы мои дети, как я считаю, получили самое важное и самое ценное. И поверьте, это не обязательно деньги. Самое, на мой взгляд, самое важное и ценное – это все-таки знания, которые найдут возможность всегда применить вот эти знания, применить в своей жизни и быть успешным, независимо от того, где они окажутся. Собственно говоря, об этом мы и с Романом сегодня поговорим и поделимся нашими мыслями. Чтобы было немножко проще, я сейчас запущу трансляцию экрана, запущу презентацию. Так. так рома все ли видно отображается ром подскажи пожалуйста все нормально да, да Леш, так, все а, спасибо у меня большая просьба к вам друзья сейчас я немножко это дело перетащу большая к вам просьба по возможности сосредоточьтесь на том, о чем мы сегодня будем говорить. Я понимаю, что сейчас у кого-то уже может быть ночью, у кого-то еще вечер, у кого-то еще может быть даже день. У нас география очень большая, гостей, которые присутствуют на мероприятии. Очень важно зафиксировать для себя какие-то моменты, которые, возможно, уже сегодня начнут менять вашу жизнь и принесут определенную пользу. Даже независимо от того, на чем закончится наш с вами сегодня такой условно диалог, в любом случае у вас в голове останется некое зернышко, которое мы ложим вам в голову, и оно рано или поздно прорастет. Как быстро? Ну, это уже, как говорится, зависит не только от нас, но и от вас. Если есть вопросы и будут возникать в течение презентации, просьба их записывать, фиксировать, потому что однозначно на них можно и нужно будет получить ответы от тех людей, которые вас пригласили. Итак, как-то бы сделать так, чтобы мне вот эта штука не мешала. Одна из первых, один из первых слайдов говорит о чем. Собственно говоря, мы ну, в течение эволюции человечество, человечество всегда сталкивалось с чем? С тем, что выживали всегда не самые сильные и даже не самые умные. Чарльз Дарвин... Сказал очень важную вещь, чтобы выживали всегда те, кто умели всегда быстро и быстрее всех адаптироваться к изменениям, которые происходят вокруг. В настоящее время мы оказались в ситуации, когда не просто нужно быстро адаптироваться, а очень быстро, потому что на самом деле очень быстро сейчас все меняется вокруг. И если даже кто-то из вас еще этого не замечает и, может быть, даже не слышал ни разу об этом, это не означает, что этого нет. Это уже случилось, это уже произошло. Мы в начале 2000-х годов перескочили в эру цифровых технологий, и мир начал стремительно меняться. Приведу одну цитату, которую не так давно услышал один из современных бизнесменов, архитектор Сергей Полонский, сказал такую фразу, что просто даже задумайтесь на мгновение. Возможно, вы уже слышали эту фразу. Вот буквально сто лет назад, и то, что сейчас мы имеем в плане производства, строительства, каких-то технологий, благодаря тому, что уже сейчас имеют человечество, это технологии, такие как роботизация, электрификация и прочие-прочие современные технологии, уже за сто лет произошел прирост производительности более чем в 25 раз. И при этом, при этом как-то неудивительно, человек оказывается в ситуации, что технологии увеличивают производительность, а человек от этого счастливее как-то не становится. Более того, мы оказываемся в ситуации, что нам, собственно говоря, надо что-то с этим делать. Нам надо как-то с этой ситуации адаптироваться и подстраиваться. Следующий слайд посвящен как раз тем самым, Переменам, которые мы наблюдаем с вами, это автоматизация, роботизация, появление новых технологий, которые позволяют не просто заменять труд человека, а полностью освобождать от человека эти направления. Например, вот как на первой картинке изображена конвейерная линия по производству автомобилей. Генри Форд, когда создавал свою и саму идею конвейера, он в первую очередь, понятное дело, придумал идею того, как ускорить процесс производства и сборки автомобиля. Но когда на место человека, и я более того скажу, что на тот момент, когда основную массу работ производили люди, это было огромное количество людей, которые, да, стояли на конвейере, каждый стоял на своем этапе и отвечал за определенный отрезок производства. Сейчас все делают роботы. И в конвейерном цеху максимум 3-4-5 ну, человек, которые максимум за что отвечают, это контроль того, чтобы техника работала исправно. И в лучшем случае вызвать бригаду специалистов, которые быстро и здесь сейчас произведут замену и ремонт. Не более того. Возможно, кто-то из вас уже слышал о том, что Сбербанк, начал внедрять современные технологии не только какие-то конкретные процессы. В частности, в начале прошлого года, я точно знаю, было огромное сокращение специалистов, отвечающих за юридические вопросы, то бишь юристов простых. А все благодаря чему? Благодаря тому, что появилась одна единственная программа, которая заменяет огромный штат специалистов, несколько тысяч человек. Программа «Робот-юрист», которая с высокой точностью и, самое главное, с высокой скоростью дает ответ Дает ответ на любой вопрос. Потому что если человек, ну, я просто немножко знаком с этой сферой, с юриспруденцией, могу сказать, что э, в юриспруденции существует порядка 24 категорий права. Один юрист, один юрист разбирается максимум в двух категориях. Почему такой огромный штат был в Сбербанке? Потому что за каждую категорию, за каждую категорию права отвечал один или два специалиста одна программа заменила их всех следующий этап следующий этап совсем недавно опять же прозвучал от германа грефа о том что вот тот огромный кластер огромная сеть филиалов которые находятся в каждом городе да еще и по несколько представительств несколько отделений банка будут точно также сокращены по той простой причине что все переходит в онлайн то есть это один из трендов того что сейчас того, что сейчас э, все проще, ближе. Большинство из вас есть телефон, а то и два. И более того, первое, с чего вы начинаете свой день, я более чем уверен, это еще не став с кровати, берете в руки телефон для того, чтобы посмотреть, кто что написал, быстро полистать в соцсети, поставить там несколько десятков лайков и только потом встать. Все это к чему? К тому, что все сейчас сводится к коммуникациям через сотовые, сотовые сети, либо цифровые сети интернет. Ну и, собственно говоря, один из следующих ближайших уже трендов, это, грубо говоря, человекоподобные роботы-андроиды, которые не просто будут скрипеть железным голосом а вполне себе конкретно понятно изъясняться человеческим живым голосом и для тех кто не хочет попробовать можете позвонить в горячую линию аэрофлота и пообщаться с роботом робот программа которая дает консультации ответ о том какие рейсы куда летят в какое время и так далее и я с большой уверенностью могу сказать вы не отличите этого вопрос как раз вот в свете всех этих изменений сводится к, одном, к одной простой к одному простому моменту. А люди куда? Один из трендов, который сейчас тоже очень сильно повлияет на современную жизнь, он уже начинает влиять. Это появление таких технологий, как блокчейн и криптовалюты. Я, к сожалению, не вижу чат, телеграмму, ой, не телеграмму, а ютуба. Вот если кто знает, хотя бы в двух словах можете описать, что такое блокчейн? Или хотя бы биткоин. Ром, посмотри, пожалуйста, если не нетрудно. Если есть возможность. Да, конечно, давай, я буду смотреть комментарии. Вот, а пока ты смотришь, я попробую. Ага, мне тут подали, спасибо. Так и делают с утра. Ага, то есть люди начинают с мобильной связи с утра, с соцсетей. Да, Татьяна, вы правы. Так. Если коротко вообще... Совсем... вопросов нет. Да. Я думаю, ты немножко освети эту тему. Да, я вкратце, вкратце объясню. Тему. Начну ну, с того, что такое блокчейн. Блокчейн ⁇ это технология, в первую очередь. Современная цифровая технология, которая породила новую индустрию. Новую индустрию, которая направлена на то, на то чтобы оптимизировать очень многие процессы как в бизнесе, в экономике, просто в жизни. Благодаря чему? Благодаря тому, что это огромная сеть, которая сродни с интернетом, только имеет намного более глубокий практический смысл и глубокое практическое применение. Для чего? Ну, Например, если говорить опять о тех же юристах, для того, чтобы сейчас, используя технологии блокчейн, принять решение по какому-либо делу, Юристу, следователю совершенно не обязательно делать очень много долгих, длинных процедур для того, чтобы вынести решение. То есть подавать эти документы в суд, суд рассматривает, собирается заседание и так далее. Это занимает очень долгое время. Технология блокчейн – это цифровая база данных. Это огромная книга амбардная, в которой собрана вся информация, которая доступна здесь и сейчас. И эта амбардная книга защищена настолько, что ее невозможно не сломать, не подделать, не удалить, не изменить. Только тот человек, который имеет определенный доступ, ключ к этой сети, может влиять и управлять на нее. Так что-то, есть вопросы, да? Система безопасного хранения информации, например, валюты. Взломать можно, взломать все пользователи программы. Примерно так и есть. Что там говорить? Сегодня заменяют многие профессии. Японцы себе жен роботов приобретают уже в магазинах. Да, это жесть на самом деле. В действительности, вот просто я могу вам сказать одну простую вещь. В свое время, когда только-только я начинал свою профессиональную деятельность работать, в каждом офисе обязательным условием наличие факса. Если у тебя нет факса, то, ну, скажем так, ты отсталый человек, твой бизнес неправильно работает, тебе не могут передать документы, э, какие-то сканы или еще что-то. Постепенно с развитием интернет технологий факс начал уходить э, на задний план, точно так же, как э, потом будет фраза от Билла Гейтса по поводу того, что бизнес в интернете. Но я скажу коротко, если человек современный не найдет возможность быстро разобраться, адаптироваться и принять для себя эту технологию, то, ну, скажем так, если мягко говоря, то он просто останется на обочине жизни. Я не смогу сейчас в полной мере объяснить, почему. Просто примите это как данность, потому что жизнь уже показывает, что, во-первых, исчезают многие профессии специальности в принципе многие становятся неактуальны благодаря этим технологиям, которые сейчас активно внедряются экономики меняются Дарон Леш, я еще дальше у нас также есть слайды на эту тему, блокчейн и криптовалют mm -hmm. и я еще подниму раз этот вопрос и вкратце тоже скажу свое видение, как это влияет mm -hmm. уже фактически, что это То есть, мы еще пообщаемся на эту тему да, дальше. хорошо, спасибо ну и коротко про, про блокчейн я рассказал, Рома еще дополнит, собственно говоря, про криптовалюты. Совсем быстро и очень коротко. Это цифровой код, который имеет определенное количество символов. То есть это не просто какая-то бумажка, это не просто какая-то купюра. Это конкретный цифровой код. Я не буду приводить пример с купюрами, наверняка многие уже видели эту историю, о том, что на денежной купюре самое ценное, это уникальный цифровой код. То же самое и любая криптовалюта биткоин, эфириум и любые другие это определенный набор символов уникальных, единственный в своем роде. И точно так же, как благодаря тому, что защищена сама по себе сеть блокчейн, точно так же защищена криптовалюта. И теперь простая аналогия: Интернет это блокчейн, а биткоин это, ну, например, там ВКонтакте или Facebook то есть то, что находится. В интернете или в данном случае в, битко... в блокчейне. Если коротко, то так. Поехали дальше. Ну что, если говорить о том, что данные технологии влияют очень сильно на изменения, вообще в принципе труда временно, меняют на человечество в плане того, чем мы будем заниматься в ближайшие годы и к чему мы должны стремиться, то Ричард Брэнсон сказал очень хорошую фразу о том, что, ну, она в первую очередь касается предпринимателей. Фраза звучит примерно так, что для того, чтобы всегда быть на гребне успеха, необходимо успевать ловить новые волны, новых трендовых технологий. И только тогда, будучи на этих волнах, вы сможете быть успешными. Речь не идет о том, что это исключительно касается бизнеса и предпринимателей, хотя в первую очередь это адресовано для них. Речь идет о том, что сейчас, сейчас пользоваться теми технологиями, которые уже не актуальны, ну, просто становится бессмысленным. Это как все равно, что если я вам сейчас начну рассказывать о том, что такое пейджер и для чего он нужен. Вы мне скажете, парень, ты что свихнулся? О чем ты говоришь? Это уже вчерашний век. Вот, Собственно говоря, технологии, которые сейчас заменяют и меняют очень многие направления в нашей жизни, нужно в них просто вникать принимать, адаптироваться, и только тогда мы сможем быть успешны и сможем двигаться на гребне волны успеха. Выделю основные тренды абсолютные, которые на данный момент я уже вкратце проговорил, но так или иначе повторюсь. Один из основных, на мой взгляд, сейчас трендовых направлений, одно из основных направлений трендовых, это трансформационное образование. Ну, многие наверняка слышали про трансформацию, такие как внешние, то есть модный приговор многие, может, никто-то не видел, и я рад, что есть такие люди, которые не видели эту программу. Модный приговор это когда человек, девушка, в частности, приходит на программу, серая мышка, ее перекрашивают, переодевают, она выходит, всем нравится, но не произошло самого главного: не произошло изменений вот здесь и не произошло изменений вот здесь. И выйдя с этой программы, она точно так же останется той же самой серой мышкой, как бы красиво ее не одели. Трансформационное, трансформационное простите, образование – это то, что меняет как раз то, что сейчас очень важно. Это знание как о бизнесе, как о жизни, так и духовное развитие. Потому что, на мой взгляд, это две неотъемлемые части, которые сейчас также важны, как, знаете, если очень сильно прокачивать духовное развитие, то, но ну, это жить максимум где-нибудь в монастыре. Если исключительно прокачивать э, знания свои и какие-то там деньги научиться зарабатывать, то тоже есть свои опасности, потому что многие люди просто, ну, скажем так, они начинают э, их перекашивают очень сильно и они становятся несчастными, потому что они несчастливы в тех, с теми деньгами, которые они имеют. Следующий тренд – это цифровые продукты и IT-технологии. Ну, тут можно много говорить. Я вкратце скажу, что наверняка у каждого из вас в телефоне есть огромное количество мессенджеров, которыми вы пользуетесь. И несмотря на то, что достаточно, в принципе, одного, там, не знаю, Телеграм или WhatsApp, но почему-то у каждого есть как минимум два, а то и три мессенджера, которыми мы пользуемся. Почему? Потому что есть те друзья, с которыми мы общаемся только через WhatsApp, с кем-то мы общаемся только через, скажем, Телеграм. Современный маркетинг, реклама, продвижение и прочие направления неизбежно перемещаются в интернет-пространство, обрастая новыми сервисами, услугами, которые позволяют намного быстрее и более точечно доносить информацию до человека, нежели то, как это было раньше. Когда идешь по улице, висят огромные бренд-мауры, на которых кричащая реклама, но я больше чем уверен, что никто из вас сегодня, проходя по улице, даже если и видел какую-то рекламу, наверняка не запомнил, о чем она была и для кого. Зато огромное количество рекламы, которую вы видели в мессенджерах, в своих лентах, соцсетей, наверняка вы что-то из этого запомнили и даже сможете рассказать об этом. Следующее направление, ну, то, о чем я говорил, это технология блокчейн и криптоиндустрия. Рома расскажет об этом подробнее, я в двух, в двух словах уже тоже поделился, я думаю, что ну, просто скажу от себя, Вот я вам искренне, прямо настойчиво рекомендую понять и принять это направление, почему, потому что за последний год, 2000, 2017, огромное количество людей, которые не побоялись, влезть, вникнуть в эту технологию, не просто стали богатыми людьми, а стали очень богатыми людьми, потому что они не, не испугались этого. Можно сколько угодно говорить о том, что это мыльный пузырь, что это непонятно что, завтра этого не будет. Ребят, если, если бы это было так, современные большинство банков уже начинают внедрять технологии блокчейн, и в очень короткий промежуток времени вы уже увидите насколько сильно изменится банковская система. Отдельная мысль по поводу искусственного интеллекта. Я уже говорил о том, что появляются различные программы, которые выполняют функции человека, такие как автоответчики, которые вполне понятно, доходчиво объясняют, отвечают на вопросы. Но для меня недавно стала такой ну, серьезной новостью о том, что есть программы, которые пишут уже более совершенные программы. И этот процесс стремительно нарастает. И что нас ждет? Ну, как минимум, надо успевать подстроиться под эти изменения, для того, чтобы просто, как я говорил, оказаться на обочине. Следующая часть будет посвящена идее, которая поможет любому из вас любому из вас быстро подстроиться быстро разобраться и, самое главное, быть в тренде. Ром, передаю слово тебе. Леш, спасибо большое. Мы оставляем тогда твой экран. Да, я также буду дальше общаться с ребятами. Я, друзья мои, появлюсь буквально на секундочку. Покажу свое лицо, мы чуть-чуть познакомимся, и я выключу видео, чтобы вы меня, как предприниматель уже около шести лет занимаюсь различной деятельностью предпринимательской, начинал с организации праздника, единую дисконтную систему создавал, визитки печатал, в общем, занимался всем, чем доводилось. Сейчас зарабатываю как раз-таки на рынке криптоэкономики, это одно из направлений, да, то есть там есть... Семь видов заработка, в принципе, всем они известны, можно посмотреть в интернете, и на нескольких из них я зарабатываю. Вот, и сегодня мы хотели с вами поделиться информацией по поводу того, что творится в мире, да, то есть какие технологии сейчас развиваются, как это действительно уже влияет на нашу жизнь, то есть то, что сказал Алексей, это не какие-то посредственные вещи, что-то типа, да-да, будет хорошо, давайте дальше жить, да, это... Индустрии, которые действительно очень уже крупно меняют, то есть мир, это робототизация, нейросети, это искусственный интеллект, да, это и есть нейросети, это блокчейн, то есть и криптовалюта. это Извини. Да, ничего страшного. Да, то есть это то, что уже забирает очень большое количество рабочих мест, но в свою очередь и высвобождает очень большое пространство для новых профессий и для новых, то есть веяний, и на это надо стоит обратить внимание. То есть Леша в первой части вам рассказал, пообщался с вами на тему технологий, что вообще есть в мире, да, как это влияет то есть, в неком плохом контексте, да, и как с этим то есть, быть, и как из этого выйти победителем. То есть любую ситуацию можно обернуть в свою пользу. да, И для, для этого у нас как бы есть решение. Решение — это в виде, уже есть слайд, да, в виде международного бизнес-сообщества. То есть также я являюсь участником и а, активным, скажем, представителем этого сообщества, его название ⁇ Изи-бизнес-комьюнити ⁇ до начала начнем с того, что а, с его названия да, «Easy Изи-бизнес, легкий бизнес ⁇ То есть сама концепция заложена в названии а, ⁇ мы сообщество людей, которое объединилось для того, чтобы обмениваться информацией, трендами, а, какими-то инструментами, а, чтобы успевать за волнами трендов и быть всегда... На шаг впереди. То есть сообщество Easy Business Community это международное бизнес-сообщество, которое уже представлено более чем 140 стран. То есть, для сравнения, да, я думаю, все в России знают бизнес там трансформаторы, лайк центры, и так далее. Да? То есть, к примеру, мы такой же, к примеру, как такая же коллаборация, да, только которая сумела за полгода охватить 140 стран, что является феноменом. Почему феноменом, мы дальше разберем. Идешь, можно следующий слайд. То есть сообщество Easy Business Community это некая платформа, на которой есть много решений для развития. То есть, начнем с того, что официальный старт проекта это март 2018 года. А, то есть это вот совсем недавно, да, буквально полгода назад. То есть наш проект, можно сказать, такой маленький ребеночек еще официально, ему только полгода. Но за это время уже сделано очень-очень много работы. Дата основания сообщества – это декабрь 2016. То есть в декабре 2016 года а, нескольким международным, так скажем, бизнесменам, практикам пришла идея в голову. Вот реально всем, а, нескольким человек, трем пяти одна мысль пришла в голову создать вот такую вот идею блокчейн-сообщества, да, людей, где люди могут обмениваться информацией, знаниями, без лишней воды, только от первоисточника, да, то есть и с декабря 2016 года началось формирование нашего сообщества. То есть сообщество сформировано не скажем, не обум, да, то есть не на обум, почему 140 стран охватило, то есть это, это, опять же, многолетний опыт а, одних из сооснователей, это предприниматели международного уровня из сферы network маркетинга блокчейн-технологии, ну и, в принципе, интернет-технологии, да, то есть наше сообщество полностью онлайн, а, и мы экономим очень-очень много этим времени. лишь можно следующий слайд. Вот география, а, это онлайн- статистика, география, посещение Easy Business Community сайта. Да, то есть э, мы представлены уже более 140 странах, то есть можно будет да, любому человеку зайти на сайт, посмотреть этот глобус, он онлайне, то есть и посмотреть, где на каких континентах мы представлены и где есть э, наши партнеры. А, это действительно феномен, друзья, потому что… Э, Сами вдумайтесь, то есть, как можно охватить 140 стран, это практически вся планета, без рекламы, новому проекту. И итог этому – это гениальная идея, гениальный продукт и гениальный маркетинг. Лишь можно на следующий слайд. Первое план мероприятие Здесь представлены, мы с вами видим, различные представители с разных стран. Япония. Германия, Мексика, Польша, Румыния, Россия и так далее. То есть, э, эта идея прониклась очень много людей на самом старте проекта. Люди с разных стран э, ее поддержали, так как увидели в этом э, глобальное решение. Да? Согласитесь, друзья, мы все э, хотим жить очень красивой, счастливой жизнью. И для этого нам в любом случае нужно, нужны знания, как минимум. Да? И, и окружение людей, которые нам показывают, как это делать. Учителя. И сейчас, секундочку. И люди поняли проблематику того, что образование катится, катится не туда. Очень много спикеров, псевдоспикеров, очень много псевдоэкспертов, много тренеров. Трениров, трениров, успех успешный. Я думаю, вы видели в интернете очень много людей, которые прям конкретно уже знают, да как, как зарабатывать, хотя сами за спиной не имели опыта. И люди со всего мира увидели эту проблему, создали сообщество где будут только практики, только выжимка знаний, только конкретные курсы, только конкретные, а, конкретные специалисты по своему областям. Леш, можно синергия инноваций и изи-бизи, то, что я вам говорил. Первый элемент – это инновационная идея. Объединить на одной платформе все знания мира. То есть вам не надо покупать где-то курс по Инстаграму, где-то изучать английский, где-то захотели обучиться продажам. Да, и это надо все делать в разных каких-то местах. То есть есть место, где есть синергия умов, синергия знаний, где можно найти путь, который будет тебе по душе. Второй элемент – это у нас инновационный продукт. Можно третий даже сразу включить, Леша. Инновационный продукт и инновационный маркетинг. Инновационный продукт в чем состоит? Наверное, самая главная инновация нашего продукта – то, что у нас разовый доступ сообщества, который дает неограниченное количество привилегий, то есть, Первое направление сообщества это онлайн-площадка. Онлайн-площадка с, с экспертами со всего мира. Просто для примера, да, у нас есть очень интересный тренер в России, Радислав Гандапас Его все любят уважают. Да, допустим, у этого человека также есть тренер. Его зовут Фрэнк Пьюселик. Да, то есть и он преподает на нашей площадке. Просто уровень, уровень спикеров. То есть инновационный продукт состоит в том, что вы можете один раз заплатить и получить доступ к храму знаний на всю жизнь, ко всей информации, по всем направлениям, такие как интернет-маркетинг, нетворк-маркетинг, психология, лингвистика, личная эффективность. Детская школа у нас есть, то, чем мы очень сильно гордимся. Детишки изучают ментальную арифметику, английский язык, прокачивают память свою, музыкальные инструменты и так далее. То есть инновационный продукт состоит в том, что нету вот этих каких-то розовых очков, препятствий и так далее, все конкретно, четко изложено и все в одном месте. Инновационный маркетинг – это самое интересное, на самом деле, то, что я вам говорил, почему такой вот, почему произошел такой такой сплеск, да, 140 стран, то есть всего лишь там за полгода, при учете того, что Сообщество не использовала традиционные методы рекламы, да, в свою очередь Яндекс, Дири, Google AdWords, сайты, трафики, баннеры и так далее и тому подобное. Вся эта история произошла от человека к человеку. Я думаю, вы согласитесь с тем, что вы доверитесь больше всего своему другу. Да, нежели баннеру на улице. И если вам друг звонит и говорит, дружище, у меня есть просто что-то невероятное в руках, то я думаю, вы его выслушаете. И так, в принципе, и произошло. То есть создали изначально гениальный продукт, да, то есть сделали несколько потоковых курсов и дали людям попробовать, что же из этого произойдет. И произошло так, что все сказали, это бомба, это просто что-то невероятное, и надо это развивать. Вот, то есть первое, одно из главных направлений, да, то есть это онлайн-площадка, на которой выступают различные спикеры, э -э, спикеры эксперты со всего мира. Это всего лишь одно из направлений сообщества. Дальше посмотрим и дальше, дальше больше, как говорится. Лишь можешь все, в принципе, понажимать, да, и я сейчас... Международное сообщество на блокчейн-технологии. Давайте сразу же немножко о блокчейне. Очень все просто на самом деле. Давайте представим: есть такая организация Пентагон. Очень серьезная, да. Не будем вдаваться подробности, чем он занимается, но занимается чем-то серьезным. И вот в свое время в США Пентагон взламывали два или три раза официально официально. То есть у них есть сервера, то есть есть компьютеры, где хранится информация. И эту информацию украли то есть специализированные люди, хакеры, да, украли эту информацию, что в свою очередь сделал Пентагон. Он сделал такие сервера во всех штатах Америки, то есть одна и та же информация хранится во всех, на всех серверах. То есть взломать э, один сервер, один компьютер сложнее, чем 20, допустим, да, или там 30 компьютеров. То есть и блокчейн э, – это распределенная база данных, то есть еще раз можно в этих словах найти суть. Распределенная база данных – это Какая-то информация, которая распределена по некому алгоритму. Давайте согласимся с тем, что в каждом бизнесе есть какие-то бизнес-процессы. То есть я нахожусь в магазине, заказываю продукцию поставщика, поставщик мне высылает, я еду в логистику, оплачиваю, приеду, еду в свой офис, распаковываю ставлю на витрину, продаю и так далее. То есть есть технологический какой-то процесс, да, и у каждого он свой. И вот этот технологический процесс можно поместить на технологию блокчейн. То есть вот представьте, технологический процесс выборов, он как бы не неизменен, согласитесь, да, то есть мы приходим на выборы, берем бюллетень, голосуем, ставим галочку, кидаем, потом это все вместе собирается и так далее и тому подобное. То есть есть конкретная система, которую можно наложить на технологию блокчейна, и мы будем видеть с вами, кто за кого голосует, куда идут голоса, что нельзя сфальсифицировать и нельзя на это повлиять. То есть, если вкратце, то блокчейн – это распределенная, да, еще раз, база данных, на которую, в которой зашит какой-то алгоритм, который показывает открытость нашего продукта, проекта, компании и так далее. Вот. Это если вкратце. Современное онлайн-образование. То, что я уже вам сказал, это… Кто хочет там для сравнения, опять же, да, какие у нас спикеры, какие у нас преподаватели, можете зайти на сайт, посмотреть а, именно спикеров, по, посмотреть этих людей в интернете. Я вам могу сказать, что это топ мира, России, то есть это люди, которые, допустим, просто для затравки, да, есть такая у нас игра «Что, где, когда». Есть там такой человек Александр Эдигер. Это человек, который выиграл всех людей в «Что, где, когда». То есть самый умный человек в России. Этот человек преподает у нас направление да, по психологии. То есть можно учиться вот таких людей. Есть человек, который занимается 40 лет лингвистикой. Можно выучить английский язык вот так вот просто за один-два месяца уже говорить свободно на английском языке. То есть здесь не обычное образование, да, здесь не 11 лет школы или там, 6 лет университета, здесь то, то здесь суть. То, как ты к этому отнесешься и как ты это применишь, это лишь твоя ответственность. Цифровые продукты и сервисы. То есть нам в сообществе э, дают различные продукты для, допустим, приумножения денег. Сейчас у нас скоро стартует такой продукт, криптоноид, это криптовалютный бот, который а, является аналитическим сервисом и в полуавтоматическом режиме помогает а, зарабатывать деньги на бирже, для тех людей, кому сл сложна тема трейдинга, допустим. Да? А, продвижение спикеров и стартапов. Так как у нас на площадке выступают а, именно эксперты, свои специалисты в своих областях, но а, мы также продвигаем очень много людей, у кого как говорится, кто серые кардиналы, у кого есть различные техники, которые рабочие, у кого есть знания, которые они как-то по-своему интерпретировали, они нужны людям. Да, И наше сообщество, в котором нету, кстати, начальников, нету директоров, нету каких-то а, главных дяденек, да, к концу года у нас будет свой блокчейн, и у нас будет распределенная своя база данных, где... А, Каждый человек решает судьбу сообщества, каждый человек решает, кто будет спикером, кто не будет спикером, нравится ему этот человек или не нравится. И будет четкий прописанный алгоритм обучения, где люди по окончанию результата, допустим, там пересылают деньги или за каждый урок пересылают деньги и получают конкретные результаты. То есть на нашей площадке идет продвижение спикеров и стартапов в различных областей. То есть также можно инвестировать в стартапы. И в различные новые проекты и направления. Бесконечное пространство бизнес-вариантов. В принципе, этим всем можно обозначить Easy Business комьюнити. То есть создали блокчейн-сообщество, да, то есть, думайте, сообщество людей и так, создали на блокчейне, да, то есть, и в этом сообществе А, онлайн-образование, Б, это стартап, площадка и продвижение спикеров, да, и в – это цифровые продукты и сервисы, я бы это сказал, marketplace, то есть интернет-магазин. То есть это огромный-огромный-огромный белый лист, которым вы выбираете то, чем хотите заниматься. То есть кто-то пришел сюда, э, лишь можно следующий слайд. Кто-то сюда пришел э, изучить какое-то одно направление, кто-то хочет здесь обучаться постоянно, да но в любом случае людей затягивает на постоянно и невозможно изучить что-то один раз. У нас есть так, у нас есть академия да Busy, это онлайн онлайн академия то есть у нас сейчас присутствует два института институт бизнеса и современных технологий и институт эффективности человека плюс ко всему у нас также есть детская школа, как я уже говорил, на которой мы обучаем детишек ментальной арифметике, феноменальной памяти, английскому языку и так далее. То есть в Институте бизнеса и современных технологий немного не вижу. То есть, ну, в принципе, это направление криптоэкономики, это финансовая грамотность, да, это современный маркетинг все что с этим связано еще раз повторюсь знание на площадке это не одно какое-то видео или два это курс да на котором вы вы проходите конкретную тему допустим тему по продажам и прям конкретно ее изучаете если это криптоэкономика то от и до криптоэкономика что такое криптография как она создавалась зачем она нужна и так далее тому подобное как Сделать свой кошелек, как завести деньги на биржу, как начать зарабатывать, что такое ICO и тому подобное и так далее. То есть по каждому направлению есть конкретные эксперты, конкретный курс то есть с достижением конкретного результата. Институт эффективности человека. Лингвистика, психология и личная продуктивность. В принципе, я про это уже говорил. Да, то есть, лингвистика это языки, можно выучить э, любой язык, даже есть практики китайского. У нас китайский язык. Я до да, некоторого момента считал, что это невозможно выучить китайский, да, так как это самый сложный язык. Вот, но, пока как показывает практика, э, мы всего лишь не знаем, как. Вот и все. То есть, как, как правильно. Вот, лишь можно дальше. Да, и, конечно же, детская школа. Easy школ. Вот, друзья, здесь краткое описание факультетов и курсов. В принципе, то есть я не вижу смысла это все озвучивать, но давайте еще раз пройдемся криптоэкономика и блокчейн, современный маркетинг, финансовая грамотность, продуктивность, лингвистика и психология. Можете сделать скриншот экрана, либо также зайти на сайт, спросить у человека, кто вас сюда пригласил, и с ним вместе посмотреть все направления, потому что их достаточно много, потому что здесь даже многие не указаны. Допустим, такие, как ЗОЖ, да, здесь не указаны. У нас есть много очень интересных спикеров международных. То есть. И лучше зайти на сайт и посмотреть конкретно каждое направление и убедиться в экспертности наших преподавателей. Леш, можно дальше? Инновационный маркетинг, он, то есть обусловлен. Я сказал, самым главным феноменом это рекомендательный маркетинг, то есть его еще называют network маркетинг или структурный бизнес, сетевой бизнес, по-разному его обзывают, да. То есть я бы сказал что мы все занимаемся сетевым бизнесом, кто этому противостоит, это ему не нравится. То есть изучите этот вопрос. У меня для вас две плохих новости. Первая новость то, что вы все сетевики, мы все сетевики, мы сам в рождении кому-то что-то рекомендуем да, То есть э, мимо меня уже как минимум прошел 1 миллион долларов и мимо вас тоже, потому что мы все создаем большие денежные обороты разным компаниям, разным салонам красоты, маркам, обуви, одежды, телефонов и так далее, но не получаем того, чего, чего хотелось бы. Да? То есть, так как э, э, рекомендательный маркетинг, он самый эффективный, самый лучший, как говорят, сарафанку никто э, не перебьет. Да, поэтому так, в принципе, и развивалось. Но на эту модель наложили очень интересную систему мульти маркетинга, многоуровневого маркетинга, да, а, в котором сто процентов денег, которые человек платит за вход в сообщество, распределяется между всеми участниками сообщества. То есть в нашем сообществе человек а, вносит взнос а, в это сообщество, и эти деньги идут на внутренний наш рынок, да, на внутреннюю нашу экосистему. Еще раз повторюсь, к концу года у нас будет свой блокчейн, свой токен, да, и который как раз таки и будет вот этой внутренней экосистемой и внутренней, внутренней валютой. Вот 18 источников дохода, вникать в это точно мы сейчас не будем, этот вопрос разбирать лучше с тем человеком, которого пригласили, но э, я скажу так, что э, наш маркетинг один не один, а самый, наверное, прогрессивный, самый топовый в плане денег во всем мире. То есть пока что я лично не нашел в сравнении для себя что-то похожее. Леша, можно дальше? Я еще вернусь к этой, к этой теме. Да? То есть три основных столпа, на чем стоит Easy Business Community, еще раз, блокчейн и криптоэкономика. Это реальный тренд, друзья. Его нельзя игнорировать, то есть, посмотрите, что об этом говорит Германия, что об этом говорит США, что об этом говорит Япония, да, то есть, Южная Корея, даже Китай, то есть, все эти страны, кто-то в какой-то мере позитивно, кто-то негативно, кто-то нейтрально, да, но нет, наоборот, нейтрально нет никого, нет никого равнодушных. То есть все как-то к этому и той или иной мере относятся, да, и касаются, и поэтому э, обратите на это внимание. Интернет-технологии, то есть мы сейчас с вами общаемся э, через много-много тысяч километров, да, я думаю, не, не, не стоит объяснять, как наше сообщество построено. У нас нет логистики, у нас нет э, больших каких-то издержек, да, то есть наши издержки – это электричество, это интернет, да, это э, зарядка телефона, наверное, компьютер. Э, реферальная система, network маркетинг. Э, еще раз повторюсь, кто скептически не до конца разобрался или вообще не хочет слышать о нетворк-маркетинге, MLM. Да? То есть изучите тоже эту индустрию, потому что э, здесь на самом деле кроется очень много денег. Каждый пятый долларовый миллионер в Европе э, – это выпускник, так скажем, нетворк-маркетинга. В Америке это каждый четвертый человек долларовый миллионер. Самый явный пример это, не знаю, Ричард Брэнсон, Дональд Трамп, да, то есть даже, так скажу, президент Малайзии очень лояльно относится к сетевому бизнесу и распространяет некую продукцию, то есть, и это действительно является очень прогрессивным а, видом маркетинга. Сейчас уже не работают, вернее, малоэффективно работают а, такие способы рекламы, как Яндекс.Директ, Google, Двор, SEO, оптимизация, на это требуется много и времени, и денег. И, и концепции, и стратегии, и так далее, и тому подобное. Есть вариант проще и прибыльный. Леша, можно дальше? Криптоэкономика, блокчейн, технологии, будущее финансовой индустрии. Очень громко э, сказано, на самом деле, э, криптоэкономика, индустрия, это действительно очень сильно меняет э, именно отношение к банковской системе. да, То есть э, Герман Греф даже сказал, что через Некое время, 10-20 лет банков вообще не будет. Да, потому что если вдуматься, друзья, э, зачем мне платить банку комиссию, если я хочу перевести деньги в благотворительный фонд, да, если э, я могу не платить ее. Да, допустим, представим, я хочу перевести благотворительный фонд 50 центов. Я еще должен заплатить комиссии 2,5 доллара в визе или Мастер-Карду за то, что я переведу эти э, 50 центов. На блокчейне э, я... Заплачу самую там, минимальную комиссию да, в 10, 20, 30 раз меньше. И еще буду знать, куда пошли мои деньги, куда они распределились, какому конкретно человеку, что купили, какие лекарства. А, что ну, то есть, Вот в чем еще прелесть блокчейна. Да, на блокчейн можно наложить, допустим, систему... А, благотворительности. То есть можно конкретно смотреть, куда идут деньги, кому они распределяются и кому ты конкретно помог. Это удивительно, друзья, это то, чего эта индустрия очень-очень долго ждала. Но если вернуться к биткоину, к чему этот график, да, то есть если в 2010 году мы бы с вами вот вернулись сейчас, так, в 2010 год, да, в прошлое, и купили бы биткоин за 10 долларов, то сегодня мы были бы с вами долларовыми миллионерами, да, и это факт. То есть рынок за 10 лет очень большую капитализацию, нарисовано 800 миллиардов, я бы сказал, что это перевалило за триллион, только потому что есть еще черный рынок, то, что не учитывают, то, что не видно и так далее. Да? То есть это статистика, наверное, официальная. Но ну, я уверен, что этот рынок перевалил в свое время за триллион долларов. Можно дальше. Блокчейн, мы с вами пообщались, да, еще, в принципе, пару примеров могу э, рассказать, да, допустим, э, вот, кстати, расскажу пример конкретный. О, у нас в сообществе нам э, недавно дали очень-очень крутую информацию, то есть э, в Германии есть проект, называется он Full Art Technologies, кто вас сюда пригласил, спросите, что это такое. Э, это проект на уровне э, Германии. Да, на уровне даже государства Германии, там блокчейн, технологию блокчейн внедряет в реальный сектор бизнеса, в сектор современного искусства. В современном искусстве есть очень большая проблема. Проблема, я думаю, вы знаете какая. Это проблема фальсификации, то есть подделки и так далее, и тому подобное. Плюс у uh, этой ну, у этой индустрии очень такая сложный технологический процесс. Каждый раз, когда картину вывозит из какого-то места, нужен оценщик, нужен человек, который говорит, что это подлинно, нужна компания, которая страхует это и так далее и тому подобное. И Германии сейчас внедрили уже блокчейн в реальный сектор бизнеса, в сектор современного искусства, и не просто создали идею, а создали уже продукт, который поддерживает Ангела Меркель. И я это говорю не громко, это что есть по факту. Вот, и попросите, вот обязательно попросите человека, кто вас сюда пригласил, скинуть видео по этому проекту. Это реальный пример применения блокчейна, и вы поймете, даже не понимая там, рынка криптовалют, блокчейна, насколько это круто, насколько это а, передовые технологии. Про реферальные системы мы уже говорили, да, вот пригласить друга получить. 300 рублей, то есть это присутствует везде, друзья. Вот где бы ни было, то есть везде это МТС, это Сбербанк, это Тинькофф, это Аэрофлот, это Лайк-центр, это в Лайк-центре даже есть отдельный, как бы такой раздел армия у них есть, то есть у них прям отдельный есть раздел сетевого бизнеса, так скажем, завуалированный, который все считают почему-то реферальной просто системой. Вот, так что об этом уже не будем говорить, да, очень интересная фраза, и она уже у всех в бумаг. Если вашего бизнеса до сих пор нет в интернете, значит, скоро у вас совсем не будет бизнеса. Аминь. Не знаю, что сказать, то есть не думаю, стоит это комментировать, да, это, это постулат. Варианты сотрудничества с Easy Business Community. Первый вариант, мы с вами видим, это студент-клиент. То есть человек может прийти, либо... Записаться на какой-то потоковый курс на один, либо купить доступ сообщества ко всем знаниям, да, выбрать какого-то определенного спикера. В общем, быть студентом. Второе направление преподаватель бизнес тренинг К концу года каждый человек, он, каждый человек, кто захочет выложить свой какой-то курс или свое какое-то обучение, может выложить видеокурс, да, и люди решат насколько это круто, стоит ли этого преподавателя смотреть, и можно вещать свои знания на международную аудиторию, да, переводить это на другие языки и искать в свою очередь новые рынки, новые деньги да, и новое сотрудничество, не останавливаться на России и СНГ, а смотреть шире и смотреть далеко. Криптоинвестор. То есть этому направлению у нас отдельное внимание, потому что у нас трендовое сообщество, да, завтра будет в моде по дереву вырезать, будем вырезать по дереву, да, конечно, это вряд ли такое произойдет, но а, сейчас крипто, криптоиндустрия, на этом сейчас очень, очень много зарабатывают а, денег и каждый день эта индустрия выпускает просто миллионеров, да, и это нельзя обходить стороной, потому что еще 3-5 лет есть возможность на волнах а, криптовалюты, так скажем, покататься, да, и заработать а, неплохие иксы, как говорят. Строитель сети. Не нравится мне слово сеть, да, то есть здесь в изи у нас можно построить структуру, структуру из людей, которые так же, как и вы, хотят развиваться, хотят становиться каждый день лучше, хотят зарабатывать, хотят видеть в окружении красивых, счастливых, здоровых людей, да, то есть, и вы просто делитесь этой возможностью с людьми, как мы, в принципе, делимся сейчас с вами, да, и находите единомышленников, по сути, несете благо, я бы так сказал. Каждого человека, которого мы пригласили на эту площадку, мы очень-очень сильно направили, я бы так сказал. Леш, можно дальше? Изи, Бизи. трансформатор вашего успеха. Давайте разберем вот эти пять пунктов. Это, в принципе, да, пошаговый такой, типа алгоритм быстрый. Академия современного бизнеса, то есть там, где мы потребляем знания, теории. Команда экспертов, то есть это люди, которые да, преподают это все. На волне трендов цифровых технологий, то есть нас всегда информируют и всегда мы находимся, так скажем, у нас всегда рука на пульсе. Мы знаем, что происходит в мире, допустим, криптоэкономики, что происходит в мире нетворк-маркетинга и так далее. Готовая бизнес-модель – эскалатор финансового успеха. В принципе, в Избизе есть все для того, чтобы реализовать себя как угодно. Просто многие люди на самом деле теряются от возможностей, которые здесь есть, и придумывают себе очень много отговоров. Но по факту есть и теория, и практика, и команда экспертов, преподавателей, и окружение, которое тебе не дает остаться там, где ты, где ты был, так скажем. Да. И все, все есть для того, чтобы человек развивался, зарабатывал и становился лучше. Дальше. Маркетинг-план. Об этом мы сильно не будем общаться, можно включить слайд с пакетами, сколько стоят пакеты, чтобы мы примерно, вернее, пакеты доступа да, в сообщество. То есть, как я уже говорил, главный наш уникальный такой продукт – это да, разовый доступ на сайт на всю жизнь. То есть, есть четыре доступа, и эти четыре доступа, они пожизненные отличаются доступом к знаниям. То есть 4 этапа, это как с 1 по 4 класс, с 5 по 9, да, с 10 по 11 и высшее учебное заведение. Можно конкретно получить профессию. То есть просто по цене давайте да, посмотрим. Первый 0.0.21 биткоин, а последний 0.0.0.827. А, так как у нас блокчейн-сообщество, вот и вывод э, средств у нас происходит в криптовалюте. На данный момент это биткоин. К концу года у нас будет свой блокчейн и будет уже свой криптотокен, не знаю, как его будет маркировка, easy token, easy busy token, то есть вот. На данный момент то есть, базовый пакет стоит около там, 2000 рублей, созданы создано такие условия, чтобы каждый человек мог попробовать, посмотреть и начать уже что-то менять даже за 2000 рублей. За 2000 рублей на сайте ценности больше, чем на 20 тысяч долларов. Пару видео меня лично поменяли и показали, что я очень некомпетентен во многих областях, даже такие вот, как криптоэкономика. Я зашел на Easy Business Community, когда ну, вот, начинал заниматься, вернее, занимался криптовалютой и думал, что я уже все знаю. Как оказалось по базовым видео, что я вообще ничего не знаю, да, то есть это была всего лишь база, так что... Друзья, то, что о, у нас дается на базовом пакете, по отдельности просто можно посмотреть каждого спикера в интернете, сколько стоит курсы, и вы поймете, что это в принципе невыгодно отдельно покупать. Максимальный доступ о, сейчас на данный момент стоит около 40 тысяч. Около, я говорю, потому что сейчас биткоин... Bitcoin... Очень-очень там волатильность у него, да, упал и так далее. То есть там от 35, там даже, да, там до 40 тысяч сейчас стоит максимальный пакет. Я обучаюсь до сих пор в ВУЗе, я плачу в год 110 тысяч рублей. Последний год остался, друзья, я уже не знаю, как, как, как, как с этим мириться. То есть вот то есть есть четыре доступа сообщества. по каждый последующий доступ, если, допустим, вы... Зашли на базовый и хотите на следующий перейти, вам не надо заново платить деньги. Каждая последующая сумма отнимается от предыдущей. Вы доплачиваете всего лишь разницу. Вот. Можно следующий слайд. А, сервисы и инструменты для партнеров. То есть у нас все создано для людей. И сам проект создан для людей. Об этом говорит сам маркетинг. Да, Каждый у нас, а, кто в теме network маркетинга смотрит наш, а, наши цифры, они в шоке. Ну, то есть люди результаты, которые у нас ребята достигают за полгода, за год, делают десятилетия, и это факт. Сервисы, инструменты для партнеров. Если не вдаваться так сильно в подробности, у нас на самом деле есть все. Самое главное это команда, окружение, это люди, да, и это сообщество, которое тебя просто выталкивает на новый уровень, да, и дает тебе в принципе все для этого. То есть это продвиг продающие лендинги, слайды презентации, проморолики, видеоинструкции, различные сервисы, да, там ЦРМ-системы и так далее и тому подобное. То есть медиа, каналы, чаты, информационные различные потоки. И в принципе это все можно завести к окружению, друзья. То есть есть такой человек, Томас Леонард, это создатель коучинга личной эффективности. Он провел исследование многолетние и пришел к выводу, что же на самом деле влияет на наш успех в большей, в большей степени. Из его цифр получилась такая статистика. 10% — процентов это наши навыки. Да, я думаю, вы часто встречали людей, которые, ну, супер он умный, вот вообще просто ну, нереальный космический, вообще говорит так, что должен быть просто миллиардером, да? Но почему ты бедный? Вот, как говорится, как говорят в Одессе, да, почему такой бедный, раз такой умный? Вот. 10% — это всего лишь наши навыки. 40% — это видение человека я бы его разделил на э, бедные и богатые, кто воспринимает себя как жертва или кто воспринимает себя как актер и э, строитель судьбы своей. Да? То есть 40% успеха – это ваше личное видение. И, как оказалось, да, 50% успеха – это ваше окружение. Это те люди, которые вас окружают. То есть, э, как бы странно это ни звучало, но это вот, так, то есть там, где вы находитесь, да, 50% успеха это просто там, где вы находитесь. Хотите быть атлетичным, просто идите в зал, сидите там неделями, и в конечном итоге начнете действовать и станете таким человеком, как их вы да? вот Я это говорю уже к концу нашей презентации: да, как некую такую опорную опорную фразу: да: что лично для меня сообщество Изи Business бизнес это большая, большая международная семья. У меня очень много друзей по всем городам областям России, странам мира, и это просто нереально, когда есть возможность быть на волне э, трендов, различной информации, потреблять и, из разных источников и понимать, что ты находишься в нужное время, в нужном месте и, самое главное, с нужными людьми. Э, я еще раз включу видео. Это наш старая, старая, старый еще сайт, да? э, старая площадка, то есть он уже обновился, вот. Разница между бизнесом. Вот это крутая картинка, давай на ней лишь остановимся, да, то есть вот справа heavy Ром, Ром, Ром, извини, пожалуйста, я тут небольшая ремарка из чата прозвучала, просьба озвучить стоимость пакета в долларах, потому что есть люди из разных стран и не совсем и... понимают, что такое биткоин, биткоин и сколько а... это стоит. Ой, да, я извиняюсь на самом деле, да, то есть базовый пакет, базовый пакет стоит 15-20 долларов базовый пакет 15-20 долларов. А максимальный пакет 600-700 баксов. Вот, то есть до 1000. Если так взять, просто я даже у себя в голове такую цифру держу, что максимальный пакет он стоит 100-1000 баксов. Да, то есть это даже эта сумма для меня является очень какой-то космической, я бы так сказал. Так как, опять же говорю, учусь вот в ВУЗе и не понимаю, за что я отдаю 110 в год. Вот. То есть, да, вернемся к картинке. Heavy бизнес вот очень, очень интересно, да. Вроде красивый велосипед, такой весь модный и так далее, сложный и так далее. Но вот квадратные колеса, они вроде бы и едут, но как-то сложно. То есть, на заднем плане завод. На самом деле очень хорошая ассоциация, потому что в заводе, я считаю, производство это самый сложный бизнес, да, когда у тебя много, много, много, много всего, в конечном итоге, ты должен это все слепить в идеал, да, и это огромные обороты, огромная ответственность, огромные огромные данные знаний, вернее, огромные данные информации, да, то есть это все надо как-то оптимизировать, хранить и делать, да. И слева мой парень под пальмой на море, с ноутбуком. На самом деле сейчас вот таких людей, вот таких предпринимателей намного больше, да, и намного а, как бы виднее их, то есть, и они счастливее, если на них посмотреть, да, очень такой, такой тренд есть. С компьютером в кафе, где-то на лавочке, и ничего тебе не надо, да, кроме как компьютера. Это, в принципе, разница между бизнесами. easy бизи легкий бизнес. Тебе дают инструменты, знания, опыт, которым ты можешь делиться и зарабатывать на этом неприличные деньги. Леша. Да, а... я, я хотел бы, может быть, подытожить, несколько моментов выделить еще для тех, кто, может быть, не до конца оценил ценность. Друзья, даже если говорить о ценах в долларах, то, что Рома уточнял, стоимость пакетов, я хочу просто прям красной строкой выделить проговорить очень важную вещь. Оплачивая тот или иной пакет, вы получаете пожизненный доступ к системе образования. Вот один раз и навсегда к тем знаниям, которые уже есть, которые уже доступны на платформе Easy Business Community в нашей академии, и тем знаниям, которые будут появляться снова и снова, и будут всегда доступны в любое время суток любому там, из тех, кто примет решение и захочет изменить свою жизнь. Это один момент. И второй момент – это вот вторая, как говорится, составляющая, очень большая – океан бизнес-возможностей. Ну, образование – это некий фундамент, который дает точку опоры для того, чтобы развиваться в любом векторе, в любом направлении, используя эти знания. Таких возможностей ну, надо поискать. Если даже вернуться к тем же курсам, там, ну, не знаю, бизнес, молодости или еще каким-то, то там, ну, насколько я знаю, я не буду ничего плохого говорить, ребята тоже стараются, но там каждый раз новый курс, когда запускается, люди снова собираются, снова оплачивают, снова загружаются, выходят опустошенные, и лишь единицы начинают что-то делать. В нашем же случае есть очень хорошие составляющие. Это бизнес-инструменты, личная эффективность. Инструмент это то, что позволяет э, пошагово делать, а эффективность это то, что заставляет вас встать и начать делать. Вот это те да, моменты, я... которые я хотел выделить. Спасибо. Да, я тоже вот хотел немножко добавить, друзья, еще раз: да, такие три направления, которые уже видны, которые уже мы формируем и сформированы. А, это онлайн-академия. Б а, – это а, стартап-площадка, да, то есть э, э, спикеров и стартапов. И это а, Marketplace. То есть нам уже сейчас в сообществе дают информацию о каких-то стартапах, э, дают инструменты и дают знания. То есть, э, чтобы вы не ставили даже, э, вернее, так скажу, образование, и знания это фундамент, как Леша сказал, но это не самое важное, это не самое главное, вернее, потому что здесь открывается очень много бизнес-возможностей. Я думаю, кто у нас сейчас есть в эфире предприниматели и а, понимают, что есть выход, допустим, на страны Европы, СНГ, да, то есть сейчас мы уже можем найти людей, бизнесменов в различных областях, в других странах и пообщаться конкретно на предмет, да, по теме бизнеса это на самом деле намного дороже стоит. То есть знание это фундамент, да, и знания очень качественные, которые, которых может быть и достаточно, но здесь намного больше возможностей, и каждый исходит от своих уже побуждений, да, мотивов и склада ума, как действовать в неограниченном пространстве, да, бизнес-возможностей и а, как, как здесь можно двигаться. Друзья, спасибо большое всем, кто слушали нас. Спасибо большое, что вы сегодня пришли. Я, я лично был рад для вас поступать, стараться. Уверен, будет это еще не один, не один раз. Всем, да, ребят, всем спасибо. спасибо. Всем удачи и всего хорошего. Пока. Всего хорошего. Камеру еще включу. Всем пока-пока. Всего доброго.